Здравствуйте, друзья! С вами Меликов Низа. У меня осталось после новогодних праздников пару веток Нобелиса. И я решил сделать зимнюю композицию с использованием Нобелиса. Из основного цветка я взял цимбидиум. И у меня будет Иликс. Технически будет все ставиться на губку, на оазис и вот в таком вот сосуде. Bye. Bye. Друзья, вот такая у меня получилась зимняя композиция, в итоге, из Нобелеса, Цимбидиума и ягод Ирикс. Пишите в комментариях обсуждение данной работы. Я надеюсь, что данная работа вдохновила вас на новые зимние работы, потому как Новый год, конечно же, прошел, но зимний сезон у нас еще впереди. Ставьте лайки, кому понравилась данная работа. Спасибо за внимание и до новых встреч!